Я всех приветствую, всем желаю прекрасного четверга. Меня зовут Анна Переломова, мы с вами уже встречались, поэтому о себе напомню буквально кратенько. Я экономист, специалист по Китаю, жила в Китае 9 лет, руководила экспортно-импортными компаниями. И в конце 19 -го года решилась все-таки уйти в декрет с третьим малышом и переехала в Россию. Расстроилась вначале немножко на этот счет, но в конце, в начале 20 года я поняла, что это просто меня кто-то уберег, высшие силы позаботились обо мне и отправили меня в Россию. Так я оказалась здесь. И вот до сих пор, пока еще нахожусь в Новосибирске, всех рада приветствовать. Сегодня мы с вами будем разговаривать про цели, про то, как, почему важно формировать свои цели, как именно их формировать, есть ли какие-то особенности, и может ли нам ароматерапия помочь в этом вопросе. То есть сегодня мы с вами будем разговаривать про такое самое начало пути. Вот. Всегда в начале всего, чего бы мы только не касались, у нас первична мысль. Мысль первична, и именно ее заряд, ее энергия полностью перевоплощает все пространство вокруг нас и делает его в соответствии с идеями, которые заложены в этой мысли, и именно поэтому получается, что вокруг нас формируются то или иное, ну, те или иные события, привлекаются те или иные люди. Всегда первична мысли. И чем более осознанно мы с вами становимся, тем более короткий становится вот этот путь от мысли до реализации в пространстве. Я думаю, что очень многие замечали такую ситуацию, что иной раз стоит вот буквально только подумать, и тут же появляются люди, в вашем пространстве нужные, которые могут вам эту тему, ваш, ваш запрос какой-то раскрыть и так далее. Вот именно сегодня мы а, об этом а, и будем а, разговаривать с вами. И, собственно, основной вопрос, зачем нам вообще цели, зачем они нужны, потому что для многих этот вопрос, ну, он очевиден, все, как, как, как, как без цели, но далеко не все могут правильно ее поставить перед собой цель, не совсем понимают необходимость, ну, вроде как плывем и плывем, и зачем она вообще нужна, вот, но мы с вами изучатели энергии, и все вот просто вот то, вот это вот, нам нужен, нужен конечный путь для того, чтобы просто вот направить наше движение, да, к чему мы идем, то есть если мы просто болтаемся бесцельно, то мы как вот просто в океане, как поплавок, да, который никуда, никуда не движется, вот, и и рядом могут проплывать, грубо говоря, огромные там крейсеры, да, и со своим движением нас вот будет болтать на этих волнах от того, что кто-то там проходит мимо, вот. А когда у нас у самих есть конечный пункт, назначение, понимание того, куда мы идем, мы тоже начинаем двигаться, и мы уже начинаем двигаться в своем ритме, в своем потоке, в своих энергиях, вот, и получается, что... Вот у каждого из нас, да, есть какие-то желания. И вот, допустим, есть какой-то абстрактный Василий, у которого... Ну, вот не знает он, чего он хочет, вообще абсолютно ничего не знает. Вот, и есть другие люди, у которых большие цели, большие желания, большие амбиции. И получается, что вот этот Василий будет участвовать как шестеренка в создании целей других людей, в исполнении желаний других людей, потому что пространство все равно его будет задействовать тем или иным способом, включать в жизни других совершенно ему незнакомых людей конечно это все будет происходить ну то есть мы этого всего не воспринимаем мы этого не осознаем это происходит вот автоматически да и до тех пор пока у этого василия не на, не появится какое-то свое направление движения он все время будет помогать кому-то другому исполнять свои желания вот для того чтобы так не происходило чтобы мы с вами могли двигаться в нужном нам направлении двигаться на заданным самими собой курсом нам очень важны и желания и цели и непосредственно действия для э, их м, исполнения. Вот, э, значит, э, очень здорово, когда у нас не просто, э, ну, когда не, когда у нас просто прям, когда у нас есть прямо Списки желаний, то есть, когда мы точно знаем, чего мы хотим, это вообще прекрасно. Кстати, поставьте плюс в чат, кто пишет в списке желаний, кто а, с этим работает уже, а, ну как-то я, я немножечко узнаю, сталкивались вы с этой, с, с этой темой или нет. Вот, я пишу, да, у меня тоже у меня есть списки желаний и всегда а, я стараюсь бать, брать планку выше потому что лучше просить большего и не расстраиваться, если вдруг получил чуть меньше, вот, чем чего-то ощущение, что чего-то не хватает. Вон Анна, вижу, пишет тоже списки Ани, они такие. вот, и смотрите, следующий момент – что я вот, когда была в школе, я занималась айкидо-айкикай, если, может быть, кто-то знает, это одно из единоборств. И такое, оно мне очень отзывалось, оно больше, более, более такое женское, мне кажется, среди всех других единоборств, потому что оно использует силу противника против него же самого. Так вот, и я занималась много, пять лет, у меня зеленый пояс. И когда была на семинарах у нашего президента Сибирской ассоциации Айкидо, он всегда помимо практики давал очень много философии. И мне так нравилось, что во всем этом есть глубина, и он много вот рассуждал, я всегда так любила слушать все его рассуждения. И больше всего из того, что он рассказывал самая такая фраза, которая мне заполнилась больше всего, это «Если ты ошибся в цели, ты потерял все». Честно говоря, я ее долго не понимала. Ну, ну ошибся я, ошибся, ну что такого. Но потом однажды сама столкнулась с тем, что ты просто к чему-то идешь, стремишься, и вот это получаешь. И вроде бы ты должен быть там на седьмом небе от счастья, как мы часто думаем, да, а вместо этого почему-то приходит опустошение и разочарование. В чем же причина? Как такое могло получиться? Ведь я же достиг, я же смог, да? А очень часто бывает так, что мы хотим того, чего, что на самом деле не наше. Очень часто... Э -э мы думаем, что мы, что это наше желание, мы думаем, что это наша цель, мы думаем, что вроде как прикольно за, за всем все это делать и за этим идти, а по факту это может быть просто навязано обществом, может быть, это просто модно, может быть, просто все вокруг хотят, а я пока еще не, не поняла там, что именно хочу, и поэтому я захотела вместе со всеми, но на самом деле это не мое. И поэтому первое, с чего вот нам нужно начинать, это проверить, вот, то, чего мы хотим, действительно ли это истинное наше желание. Как это сделать? Ну, прежде чем вот вообще прописывать там все цели и так далее, то есть вначале просто, просто услышать себя и понять, действительно ли это мое, то, о чем вообще, что сейчас только зародились, вот эти первые мысли в моей голове. Как это сделать? Самый главный момент – это уйти из головы, из вот этого мыслительного бесконечного процесса, который у нас очень часто не останавливается, и послушать свое тело. Вот. Это может быть элементарно, знаете, вот просто сконцентрироваться на дыхании, немножечко подышать, а потом вот прямо, прямо закрыть глаза, почувствовать свое дыхание, каждый вдох, каждый выдох, почувствовать, как вот мы чувствуем свое тело, и потом подумать о вот этом желании своем, да, переключиться на него и посмотреть, что происходит со мной в тот момент, когда я думаю об этом. Вот даже прямо сейчас, вот все, кто, кто сидит, кто стоит, кто как слушает, да, вы можете э, взять и попробовать почувствовать просто вес своего тела, почувствуйте его в пространстве, почувствуйте, как стоят ваши ноги, как, э, как сидят бедра, э, вот, то есть там почувствуйте себя, руки, где зажато, где не зажато, вот попробуйте ощутить себя. Когда мы погружаемся туда, тело никогда, с нами, никогда нам не врет, это самый, самый честный наш спутник, который всегда с нами, который всегда может подсказать нам, правильный ответ, и когда мы вот в него погружаемся, мы можем задавать себе вот эти вопросы и просто слушать, ответ будет, конечно, там, чаще всего, там, не, не такой, что, да, Маша, вперед, там, <сíhr -с1> <сíhr -с1> вот, мы чаще всего просто чувствуем либо сжатие в каких-то частях тела, либо, наоборот, расширение, и вот именно это и есть знак того, наше, это или не наше. Это может быть ситуация, это может быть желание, это может быть цель. Вот все это мы можем использовать для того, чтобы проверить, действительно ли это оно. оп а, Так, у меня видно, что-то произошло. Так, секундочку. Вот, то есть мы задаем себе вопросы, действительно ли это так, действительно ли это мое, не мое, и погружаемся в тело, и то есть любые моменты вот этого, вот этого, задать себе вопрос главное, да, и вот позволить себе услышать, потому что там действительно очень много всего мы можем про себя узнать, когда уходим немножечко из головы и выключаем вот этот бесконечный мыслительный процесс вот мужчинам это как правило полегче сделать женщинам посложнее но все все возможно вот и один из способов как уйти в тело это собственно и есть эфирные масла которые нам могут помочь заземлиться почувствовать себя убрать что-то наносное потому что очень часто даже когда мы просто не знаем чего мы хотим очень часто это случается из-за того, что у нас слишком большой поток информации на нас, и вот этого других, чужих вот этих желаний, звуков и так далее, их слишком много. И как раз вот этот способ послушать себя, он и позволяет понять, и вот важно убрать, убрать наносное, да, убрать вот какое-то внешнее влияние. Вот, и э, как раз ароматы, они могут очень хорошо нам помочь э, уйти в тело. Э, в, та, мы, можем, мы можем просто поставить в диффузор эфирные масла, вот э, там кипарис, лимонный мирт, лице розмарин, мята, грейн, э, любые цитрусовые, кориандр, лаванда, гвоздика, они все помогут немножечко там вернуться в себя, услышать себя, как э, э, Почувствовать состояние потока, убрать какие-то вот эти внешние влияния, вот, кстати, вот из цитрусовых, например, лимон, он помогает там медитировать даже в, в толпе людей, то есть вот он помогает немножечко так прийти, вот именно в себя услышать и вот убрать вот это внешнее влияние, вот, и просто можем нанести на ладошки и вот даже закрыть, да, вот так вот домиком сделать, закрыть глазки и глубоко подышать, и послушать себя, вот это дыхание наше, на нем сконцентрироваться, послушать этот аромат, послушать, как отзывается тело на это все, и дальше вот представить себе вот это желание и дальше посмотреть, какая будет реакция, что я чувствую, есть ли у меня расширение в груди, расслабляются ли мои плечи, либо у меня наоборот такая скованность в районе желудка, и мне кажется, что что-то тут не так. Вот. Есть ли такой порыв вдохновения, и хочется прилагать какие-то усилия для того, чтобы это воплотить в реальность, или наоборот, чувствуется какое-то опустошение, и все кажется таким непонятным. Всегда дайте себе немножечко времени для того, чтобы это почувствовать, вот не, не спешите, и вот будет стопроцентный ответ, вы услышите. Это давно проверенное и прекрасный, прекрасный способ. Вот, дальше я хочу немножечко разделить. Потому что все абсолютно знают про, про, про цели, все слышали про важность там, планирования и так далее, но м, на самом деле далеко это не всем подходит. И э, есть очень, ну, очень многие люди, кто, кому планировать очень тяжело, крайне тяжело там ставить цели, и м, очень часто... Ну, многие там просто привыкли вот жить в каком-то вот в таком общем, общем ритме, и вроде как, ну и так справляюсь. Вот, но тут э, очень важно разделить на то, э, мужчина ставит цель или женщина ставит цель, потому что здесь есть немножечко такая тонкая грань, вроде бы все одно и то же, э, но... Мужчинам важнее вот эта вот конкретика, четкость, ясность, да, и вот они вот при, под, подумали, что-то там решили для себя, и все, им гораздо проще отпустить это из головы, и гораздо проще просто начать действовать. А женщинам же не так, вот, вот это вот вижу цель, не вижу препятствия, это очень мужская история, а женщинам очень важен сам путь. Важно то, как именно мы идем к тому, что мы наметили. И конечной точкой у нас должен быть не какой-то вот такой там, материальный объект или что-то такое, у нас конечной точкой должно быть наше состояние. И э, этим, ну, то есть я просто разделяю, что вот же, у женщины в конце должна быть вот не какая-то цель, а намерение Казалось бы, это вот одно и то же, намерение это тоже вот, ну, по, по сути там та же цель, да, то есть они синонимы во, во многом Но здесь вот есть принципиальное отличие в том, что обязательно нужно сделать вот это через ощущение Например, то есть мужчина хочет яхту и женщина хочет яхту вот, мужчина представляет, там вот там белая, там, вот такая скорость, там столько, там у нее там палуба такая, там все такое. Ну, то есть он какую-то конкретику представил, и все, этого достаточно. А женщине этого недостаточно. Женщина должна, должна полностью представить то, как она себя будет чувствовать, когда у нее появится эта яхта. И это должно быть не про то, что я хочу яхту, а про то, что... Я хочу подставлять лицо вот этому прекрасному соленому морскому бризу, я хочу ощущать, как развиваются мои волосы э, на, на ветру, когда... Э, когда я выхожу в море на собственной яхте, я хочу ощущать эти капельки воды, которые прилетают, прохладной воды прилетают на мою кожу золотистую, я хочу наслаждаться тем, что я купаюсь с дельфинами, когда, потому что у меня есть такая возможность, я могу выйти в, подальше в океан и поплавать вместе с дельфинами в прекрасно чистой воде, вот, и вот это вот, вот это ощущение именно тела, то есть я хочу чувствовать, как там расправляются мои плечи, я хочу ощущать вот этот, вот этот полет, когда я еду на большой скорости на этой яхте, вот, то есть вся вселенная должна просто захотеть вместе с женщиной вот воплотить это желание для того, чтобы она подарила миру вот это наслаждение, которое, которое она хочет чувствовать, когда это желание исполнится. Вот, и в этом есть такое принципиальное различие. И когда мы прописываем наши цели, нужно вот этот нюанс учитывать. То есть женщина должна все прописывать через ощущение. Как именно ощущают себя в этот момент там, мои плечи, что вот они полностью там расслаблены, расправлены, и мне комфортно. Вот, и это касается любого желания, любого... Ну, любой ситуации, потому что точно так же и там с тем же бизнесом, да, мы, нам не, не мужчина может загадать какую-то там конкретную сумму, которую он идет, а, а женщина, женщина не может загадать конкретную сумму, конкретная сумма к ней придет под конкретный запрос, вот, а женщине нужно знать, что она почувствует, когда у нее будет эта сумма, вот, и точно так же там с бизнесом, то есть я, я чувствую себя совершенно свободной, и а, мое тело полностью раскрепощено, когда я, потому что я владелица там крупного бизнеса. Вот, это все должно проходить через наши ощущения, это очень важно. Вот такой есть нюанс в женском и э, мужском э, целеполагании. Значит, и теперь перейдем к формированию, то есть тут есть несколько таких важных ключей, как это должно быть. Потому что очень важно, что когда мы настраиваемся на то, чего мы хотим, к чему мы хотим прийти, чего мы хотим достичь, нам очень важно быть в хорошем состоянии, в хорошем настроении. То есть никогда у нас упадок сил, мы, мы падаем, но именно сегодня там конкретно лучший день для загадывания желаний и постановки целей. Но, но мы вот конкретно сегодня жутко устали. Вот в таком состоянии лучше ничего не делать, потому что гораздо больше вот этот заряд получит наша... Наша цель, именно когда мы будем наполнены и вот, полны энергии, и силы и желаний вообще и ее там раскрутить, представить, увидеть и так далее. Вот, когда мы прописываем, всегда это нужно прописывать все в настоящем времени. То есть, несмотря на то, что у меня там этого нет, но я пишу, что я наслаждаюсь выходом в море на яхте уже сейчас, как будто бы она сейчас уже у меня есть. Вот, и все всегда пишем в позитивном ключе, то есть нельзя писать какие-то отрицательные, отрицательные частицы и так далее, и вот эти вот без, не, вот эти вот все моменты, мы все это перефразируем на положительную, положительный ключ, <laughs> да, на позитивную форму, вот, и... Точно так же какие-то, знаете, вот даже если сама, сама фраза вроде бы положительная, например, я избавляюсь от всех долгов, но вот э, сама суть этой фразы, она все-таки отрицательна, то есть долги, вот это вот все, вот нет. То есть я, э, у, меня, у меня столько денег, сколько, э, у меня больше денег, чем я могу потратить прямо сейчас. Вот, то есть мы меняем, ищем фразы, которые будут, э, формулировки, которые будут именно... Полностью нести позитивный ключ. Если у меня больше, чем я могу потратить, значит, все свои долги я уже давным-давно закрыла. И вот эти вот моменты важно прописывать и видеть, когда мы пишем свои желания и цели. Конечно, все это работает, когда мы пишем только про себя. Вот. Мы у нас может быть, безусловно, какая-то миссия заложена, и это даже очень здорово, когда во всех наших делах заложена какая-то миссия, которую мы несем, допустим, там, не знаю, ну, разные могут быть варианты но сделать всех людей счастливыми, но э, наша цель должна быть все равно только про себя, вот, или намерение, намерение в любом случае, то есть, э, чего, бы, чего бы мы не загадывали, э, нам не нужно включать туда других людей, а, вот, и, конечно, больше конкретики, то есть, мы должны четко понимать, чего мы хотим, и при этом не должно быть там трех листов, а четыре, все должно быть коротко и емко, это как раз позволит вот эту форму короткую, небольшую, нам лучше самим запомнить, воспринимать и дальше с ней работать, потому что ну, слишком длинная это даже нет необходимости, потому что, опять же таки, если мы распишем все там максимально подробно, то где тогда будет пространство для для деятельности, а вдруг пока нам что-то, ну, нам, вдруг нам что-то вселенная приготовила такое, чего мы еще просто даже представить себе не можем, вот, и мы там расписали все мега подробно, вот, прям досконально, вот, и, и все, а вроде как уже вот такой посыл есть, и приходится формировать пространство именно так. А все-таки нужно немножечко вот это вот пространство для деятельности оставлять, чтобы получать больше плюшек для себя, вот. Конечно, тут очень важна Вера в то, что а, я всегда получу все самое лучшее для себя. Что бы ни происходило, это происходит самым наилучшим образом для меня. Это тоже, конечно, очень важный а, момент. Вот. И а, дальше, когда мы все прописали, сформировали, а, очень такой важный тоже момент – это якорение нашего желания, цели, намерения. А, что такое якорение? То есть это способ, который нас позволяет возвращать вот в это состояние, которое мы почувствовали, когда мы прописали желание. То есть мы прописываем нашу цель, да, прописываем наше намерение, его обязательно нужно немножечко посмаковать, и посмотреть, а как я его ощущаю, то есть еще раз, вначале посмотреть вот с, с, саму суть желания, да, потом прописать его, потом опять вернуться в тело, немножечко послушать, действительно ли так оно звучит, и на раз, знаете, можно написать, допустим, все, к чему я иду, и вот, и вроде все хорошо, но вот какой-то не хватает искорки, и буквально там меняешь парочку фраз, но вот, вот этот вот там 5-7 эти предложений, они становятся живыми, они начинают дышать, и э, сразу вот как, как будто лететь хочется именно за этим желанием, именно за, э, за этой целью, хочется идти и достигать именно ее, потому что в ней становится больше жизни, поэтому больше уделяйте внимание вот формулировкам, и тому вот как мы можем с ней работать. Если все уже нормально, то есть мы уже представили вот именно эту формулировочку, себе проговорили, почувствовали, что у нас все у нас окрыляет внутри именно с этой целью и мы хотим идти именно туда, то можно переходить к кикорению. Вот именно когда мы чувствуем вот это вот прекрасное ощущение внутри, расширение, тепла, вдохновения, именно в этот момент нужно сделать какое-то действие который у нас будет ассоциироваться именно с этим событием, желанием, ресурсным состоянием, которое мы хотим получить в будущем. Да? И это могут быть разные действия. Можно, допустим, сразу выйти нарисовать какую-то картину и повесить ее там, где будем видеть каждый день, допустим, ну или там изредка. Вот, кто любит, там можно сразу протанцевать, допустим, какой-то танец под конкретную мелодию, вот эта конкретная мелодия будет тоже якорем на вот это, это конкретное событие. Вот, точно так же можно, могут работать ароматы, мы сейчас поговорим с какими эфирными маслами, можно якорить свои желания. И почему важно, почему необходимо якорить... Тут есть очень тонкий момент такой, что очень часто, когда мы чего-то хотим, мы начинаем просто ежедневно с этим жить, перемалывать это в голове, рассматривать и так, и эдак, и так, и сяк. И в этот момент на самом деле мы очень злую шутку с собой играем, потому что, проживая все это в голове, мы можем точно так же получить все те эмоции, все те состояния, которые мы бы получили, если бы это осуществилось. Но тогда уже нет смысла это осуществлять, мы уже это прожили, мы уже это получили, мы вот искусственным таким образом уже все это у себя, для себя себе дали, и поэтому вот, ну, говорят там, если очень сильно хочешь, то обязательно получишь, это не всегда так, очень важно отпустить выход, дать выход на волю во Вселенную, в мир, дать этому желанию уйти, этой цели, вот, так отделиться от нас, да, чтобы вот она могла осуществиться и появиться в реальности. И здесь именно якорь нам очень хорошо помогает, потому что, с одной стороны, мы, у нас есть что-то, что нам напоминает именно в это ресурсное состояние, возвращает нас. И мы туда можем вернуться буквально на несколько секунд. Это будет здорово, потому что тем самым мы вот эту энергию, мы подпитываем это наше желание энергией, это вот это наше это событие желаемое, подпитываем энергию очень сильно, когда возвращаемся буквально там на несколько секунд вот в течение там какого-то времени вот и э, дальше мы можем сами вообще ничего не не осознавать не замечать но э, пространство будет будет уже фор фор формироваться в соответствии с вот этим нашим желанием все равно так или иначе мы увидим что хотя бы что-то но исполнилось когда мы вот так потихонечку подкрепляем нашим желание, энергии, вот, то есть в случае, если это картина, то есть все равно, если мы на нее просто смотрим, у нас подсознание уже будет работать, что вот эта картина нарисована именно в том состоянии, она будет нас как-то возвращать именно в то состояние и помогать его исполнению, да, если это вот танец и музыка, то, соответственно, эта песня будет нас возвращать в это состояние. Важно повторить несколько раз свой якорь, ну, то есть в случае картины, то все, она уже, она уже висит, мы просто на нее смотрим, вот, но если это какое-то прямо действие, там, не знаю, может быть, кто-то захочет там ущипнуть себя за плечо, и вот для него это будет якорь, вот, то есть, то тогда нужно вот несколько раз себя вернуть в это состояние вот именно этого намерения, именно этого события, и в этом ресурсном состоянии повторить этот якорь. Вот, и дальше стараться максимально не проживать его в голове, вот не, не забирать у себя все самое вкусное, что может потом оказаться а, нашей реальностью, нашей нашей действительностью. А, вот, а, и а, ну, все всегда должно быть также в позитивном ключе. То есть любой якорь а, устанавливаться вот именно в максимальном вот этом вот состоянии а, кайфа от того, что, что нам предстоит, вот, и если мы говорим про эфирные масла, то есть ряд масел, которыми можно, ну, так сказать, усилить, да, вот это вот якорение, конечно, вы можете использовать абсолютно любой аромат, который вам очень сильно нравится или который ассоциируется именно с этим событием, вот этим желаемым, который мы хотим, хотим достичь, вот, и очень важно, чтобы это не было такой, знаете, повседневностью, то есть то, что, допустим, я там каждый день мажусь там маслом лимона, <laughs> и, и вот сейчас вот, и пусть он же якорем будет, это будет немножечко не то, то есть все равно нам нужно... Чтобы мы не э, время от времени туда возвращались. Да? Вот, э, поэтому это что-то должно быть не такое не, не ежедневное. Вот, я очень люблю э, выбирать сандал мне очень нравится он его аромат и вот это вот его сама по себе благородность дороговизна вот он прекрасно прекрасно работает ну и плюс это такое это всегда вдохновение это всегда сдвиг с мертвой точки сандал всегда убирает такой знаете застой в любом формате он вот помогает идти вперед уже двигаться туда куда хочется вот всегда прекрасно использовать там цитрусовые да вот потому что это это это всегда позитив это всегда внимание такой концентрация внимание хорошее вот имбирь кипар, Ой, два раза <смех> случайно получились. А, черный перец, а, зеленый мандарин, они очень мотивируют, голубая пижма очень мотивирует и м, помогают убрать там ту же прокрастинацию и так далее, и вот начать двигаться уже именно к своей цели. Римская ромашка, копай, болиция а, тоже могут помочь вот именно с целеустремленностью, к, чтобы чтобы не сидеть на месте, чтобы уже двигаться в направлении своей цели и хоть что-то делать, уже формировать планы а, по тому, что же, что, что же вообще приблизит нас именно туда, а, именно а, к намеченным нам а, состояниям и а, ситуациям. Вот, Собственно, это все основное, что я хотела вам рассказать. А, можно задавать вопросы я буду очень рада ответить на них осталось ли что-то непонятным или может быть что-то еще хочется раскрыть более подробно Да, чат открыт можете задавать вопросы и я с радостью на них отвечу Можете также поставить плюсик, была ли полезная информация, услышали, услышали ли вы что-то новое, чтобы мне немножечко получить обратную связь от вас. Буду рада. Спасибо. Спасибо и вам за участие. Я очень рада, что вы нашли время послушать. Угу. Ой, Капайба вообще очень прекрасное масло. Оно восстанавливает очень хорошо и работает а, на многих уровнях, а, то есть, ну, смотрите, если это просто, просто вам нравится, это масло, вы просто можете его вот включать в диффузор, а, и а, либо время от времени можете носиться в, в аромакулоне, вот его просто, то есть есть аромакулоны, аромабраслеты, вот, чтобы оно просто было с вами, всегда с вами, вот, а, либо... Можно вот просто носить с собой, да, допустим, там маленький пузыречек перелить стеклянный из, из темного стекла, важно, и вот время от времени погружаться в себя, вот нюхать просто с ладошек, вот, а, и также... Можно даже, вы знаете, вот, допустим, на ночь, чтобы, ну, чтобы вот просто настроиться на, на нужный лад, можно капнуть на подушечку рядом с собой, и вот у вас тоже будет такой приятный аромат. Вот, и сейчас я вам расскажу еще чуть подробнее. Капайба, она очень, знаете, ее часто... Она также хорошо работает, как и, как и ладан. То есть она очень хорошо восстанавливает вообще нашей системы организма. О, благодарю, благодарю, я, я очень рада. А, сейчас капайба. Вам. Я вам дам прямо побольше информации про нее. Именно с, в эмоциональном смысле. А, Потому что Капайба а, помогает, вас, а, знаете, воссоединиться со своим прошлым и а, углубиться а, вот в те энергии, которые являются такими переплетающими, связующими с, нами, с нашим вот жизненного опыта. То есть помочь э, забрать из прошлого то, что нам действительно ценно очень, и м, убрать то, что м, уже действительно отжило. Вот. И это очень это тоже такой очень ценный, цен, ценная ее способность. Вот. И она еще помогает, знаете, почувствовать... То я на самом деле то есть немножко углубиться в свою теневую сторону и найти все-таки там свою силу вот перестать бояться себя настоящей и увидеть свою силу возможно вот если вам понравилось именно это эфирное масло возможно вы сейчас вот на таком этапе что у вас есть очень большой потенциал который вот может раскрыться и, и вам сейчас нужно этого просто не бояться, это принять и в себе почувствовать, и открыть, раскрыть, собственно, вот эту вот огромную силу свою. Вот, ну, достаточно просто, просто вот ее в повседневную жизнь включить и просто ощущать этот аромат, и чтобы он был с вами. Ответила ли я на вопрос? О, прекрасно. Да, большие изменения, но вот видите, да, наше, наше тело очень хорошо чувствует то, что нам нужно, и вот оно очень часто подсказывает, то есть просто, казалось бы, просто аромат, а на самом деле там очень много глубины. А, да, Татьяна пишет, если эфирное масло очень нравится, значит не хватает как -то того, что это масло может вам дать. Да, это действительно так, и больше того, если оно сейчас нравится, вы уже готовы к решению этого вопроса, то есть вы легко можете это получить, и вам эфирное масло может помочь это дать, оно вот как раз работая абсолютно на всех уровнях э, с нами, да, то есть на, на всех наших, во всех, на всех планах жизненных, э, оно помогает вот именно этот вопрос решить. Появляются события, появляются люди, появляются, им внезапно мы обращаем внимание на то, на чего раньше не обращали, и потихонечку это приходит в нашу жизнь. И именно вот когда нравится, мы уже именно готовы к тому, чтобы это уже стало частью нашей жизни, вот. А если не нравится, значит, это что-то нам очень нужное, но пока еще не готовы решать этот вопрос. Эфирные масла, которые вредны или опасны для человека, есть ли такие? Тут и да, и нет на самом деле, потому что тут очень важный вопрос качества. Вот если у вас полностью натуральное эфирное масло терапевтического класса, то оно безопасно для человека. Вот. Единственное, что да, нужно соблюдать все равно там меры предосторожности определенные. Да? Мы всегда, всегда нужно сильно разбавлять, если вдруг мы используем это внешне, потому что тут микроскопические дозы нужны это как гомеопатия. Вот, там те же цитрусовые нельзя наносить на кожу за 12 часов до выхода на солнце, потому что могут появиться пигментные пятна. Вот, большие споры у многих возникают по поводу вот, приема внутрь. Одни школы говорят, что можно в небольших количествах, другие школы говорят, что категорически нельзя. Вот, но это тоже, это крайне сильно зависит от чистоты масла. То есть если полностью натуральное эфирное масло, то оно позволяет делать очень многое. А самое главное, что сейчас огромное количество исследований, которые помогают, вот даже те эфирные масла, которые считаются там одни из токсичных, с которыми нужно очень осторожно обращаться, они помогают ну, извлечь их иным образом, убрать вот эту токсическую, токсичную часть из эфира, и, собственно, можно уже его применять безопасно. Но здесь вот основной вопрос – это качество, потому что... Некачественное масло, но в любом случае будет опасно для человека. И маленькие дозы лучше меньше, но чаще. Я очень рада вашим вопросам. Есть ли у кого-нибудь еще вопросы? Какое масло может помочь в переговорах быть уверенной в себе? Я очень люблю для переговоров использовать масло апельсина, потому что оно, в принципе, всех выводит на такой дружелюбный лад, всех располагает друг к другу, и уже гораздо проще найти с людьми общий язык. Вот, то есть, ну, цитрусовые, они очень многие дарят такую вот прямо вот именно радость, да, и какое-то ощущение спокойствия, но апельсин, он в этом смысле особенный, вы знаете, вот с апельсином часто там ассоциируется там тот же Новый год, да, вот ощущение уже какого-то уюта, такого праздника, комфорта, и плюс вот действительно такой вот радости теплой, и э, договориться с кем-то всегда становится гораздо проще – Особенно если я в какой-то вот там иду в незнакомую компанию, я стараюсь либо на себя нанести масло апельсина, ну, там в зависимости от ситуации, может быть, там, если это на моей территории, то включить его в диффузор, потому что сразу тогда люди знакомятся гораздо быстрее и находят общий язык тоже гораздо быстрее. То есть вот такое сближение происходит, вот если говорить про какое-то одно, то, безусловно, фаворит в этом будет апельсинчик. Есть ли у нас еще вопросы? Ждем еще. Может быть, кто-то задаст что-нибудь интересненькое. Я с удовольствием отвечу. Елена, подскажите мне, можно ли нам здесь говорить про фирмы, потому что не знаю, насколько это вопрос, какой, какой фирмы посоветую масла. А, а вот про а, масла, ну, то есть давайте так, а, нежелательно, да, то есть если вы хотите вот эту информацию, то, пожалуйста, напишите мне в личку в Телеграме, и я с удовольствием поделюсь с вами своим мнением, своим видением на эту тему. А, и сейчас отвечу на следующий вопрос. Татьяна спрашивает, для иммунитета какие масла лучше всего? А, смотрите, есть так, такой, а, их на самом деле очень много, то есть иммунитетных масел, но есть такая вот, а, можно сказать, я вот часто делаю такую смесь, она совершенно прекрасная, которая спасает от очень многих вирусов и так далее, и вот именно поднимает ну как повышает иммунитет просто ну просто помогает справляться на самом деле нам с, с внешними воздействиями там это апельсинчик гвоздика корица и эвкалипт вот а если их смешать то они будут вот прекрасный такой таким таким набором очень мощным очень мощным сильным очень поддерживающим иммунитет вот как выбирать качественные масла? Тут очень важно посмотреть на производителя и посмотреть на его историю, на, на его вообще, на то, как, на, их, на миссию производителя, да, на то, есть ли она вообще или нет, или это просто кто-то там безмолвный, так сказать, вот. Потому что тут... Вот пока мы получим вот эту бутылочку, эфирное масло проходит просто огромный путь от сбора материала, ну, в смысле, самого, я забыла это слово, от сбора сырья, вот, от сбора сырья до момента того, что у вас эфирное масло окажется именно в бутылочке, очень большой путь. И там очень много нюансов, где можно и похимичить, и приврать, и всего такого, поэтому очень важно, то есть вот если эта информация открытая, у производителя это всегда очень хорошо, как правило, сильные качественные производители, они рассказывают о том, где они, как берут эфирные масла, как они их получают, и тогда можно понять, потому что так вот просто... Просто абстрактно, но всегда, в любом случае, у нас цена будет важным очень фактором, потому что не может, эфирное масло стоит 100 рублей, даже самое дешевое масло не может стоить 100 рублей за 10 миллилитров, никак. вот И еще такой, если вы можете именно его понюхать, то второй такой фактор, который, ну, просто вот в ежедневности, да, без изучения там чего-то, мы можем смотреть. Это то, насколько живой аромат. Вот капнуть, капнуть капельку и посмотреть, раскрывается он или нет, живет он или нет этот аромат, меняется вот он, вот вот прошла прошла минуточка, изменился этот аромат, или он остался таким плоским, ровным и ни капельки не изменился. И там смотрим, а если еще капельку капнуть, и голова начала болеть. Ну, значит нет, значит это это не о том, вот. Телеграм-канал мой, да, можно, Вот Елена поделилась. Можно, можно мне задавать личные сообщения, там вопросы, я с удовольствием расскажу подробнее. Я надеюсь, что я ответила на все вопросы. есть ли вопросы еще я очень рада очень рада что вам понравилось что была полезная информация так и угу. спасибо да большое спасибо и на самом деле я хочу еще а, от себя очень хорошая и нужная информация. Спасибо огромное, очень-очень приятно большое спасибо. Я хочу от себя еще поблагодарить Татьяну за активность за то, что он задала много вопросов и писала в чат так очень много. И э, напишите мне в личные сообщения, я вам пришлю э, маленький пробник эфирного масла. И, и Хан Шин тоже очень много писала. Напишите мне, я вам, вам сделаю небольшие подарочки, пришлю вам по почте. Буду очень рада поделиться просто этой, этим волшебством. Вот, в, напишите мне в телеграм-канал, и мы с вами об этом договоримся пришлю вам немножечко масла апельсина это солнечная радость которая сейчас как раз поможет, поможет удержать еще насладиться кусочками лета максимально хорошо и больше сохранить в себе вот это из вот этого солнечного счастья и прекрасного настроения вот. а я всем всем всем желаю прекрасного четверга хорошего настроения в любую погоду Желаю вам всегда знать, чего вы хотите, это так важно. Желаю вам много хотеть, много желать, <соторгут> легко писать свои намерения, ставить свои цели и легко их достигать. Очень была рада. Все, мы тогда будем заканчивать. Я со всеми прощаюсь. И останавливай запись.